Ребята, всем привет! Сегодня у нас седьмая серия про строительство землянки в лесу. Этот выпуск будет короткий, потому что он в основном посвящен крыше. Ну и еще немного внимания я уделил ступенькам и двери. Скажу так, небольшие доработки. Хотел вас поблагодарить, то, что подписываетесь на мой канал. Нас уже больше тысячи и наша дружная команда продолжает расти. Огромное спасибо за поддержку и ваше внимание. Ну а те, кто не подписался, обязательно присоединяйтесь. Ну что же, ребята, с меня, как всегда, качественный контент, а с вас лайкосики и комменты под видосиком. Присаживаемся поудобнее и всем приятного просмотра! Thank mm -hmm. you. Вот и палец прищемел Вот скорее всего, надо будет заменить, он вот. не Ой. Так, ну на сегодня все, думаю, хватит Завтра вот это вот заменю бревно вот это обработаем чуть-чуть потолще надо положить пару бровин а тут щель либо одно тонкое ну, в общем как-то так ребятки подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте оставлять свои комментарии внизу под видео Вот сегодняшний объем работы Еще осталось два сделать Одно заменить, оно гнилое И одно потолще допилить Чуть-чуть по размеру Не подходит Вот здесь вот щель такая Ну, либо туда тонко Какое-то бревнышко кинуть А в идеале, конечно же, потолще допилить Ну, в общем, вот так вот получается Теперь вот думаю, куда же мне вентиляцию провести и дымоход для печки Но тут я вот сейчас специально не достроил стену тут пока нет думаю может быть сюда вентиляцию туда дымоход пока не знаю не могу придумать крышу не хочется пороть ну либо как-то придумывать здесь нужно Посмотрим. В общем, на сегодня вот такие дела.